А где-то because... я вижу, батальон блестит. Смотрим, выехал, стоит. Да, ну по одной. Заводит. Одной рукой держи за пять. Двумя возьми на откат, Джон. Бет. Ты рыбачка, я рыбак. Приходи ко мне, морячка. дай куда ты ее Саня! Саня! У тебя масло кинает. Я снимаю. Андрюха! Я снимаю. Вашей маме ручки. Лёд, голова, косяк. Снимаем, что ли? А, да. Погоди, какой большой стал? А, Роман, ты ещё упаденький. Да у него одна стоит. Да найдем Миша. Там, вон, такого, Когда, да как да она в... могла упасть? <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Они пьяные А вот, а вот, а Да, Да, стране Это Да, да, да, да. Да, да. да. А что Как залезть? Я А кто ты Ну вы Давай, давай, флотка у него! Стой, давай, грибки Я! Чем не приколуться? А Я поплю, моркрел, Саня! А Саня, я Девчата, вы не смотрите, я в семье как купаться буду. Да, давайте. Пошли, я а на ножки побаним. Поехали побажим. Ну что, Толя, ты не кусок. А-а-а! а так. давайте Владик А А что, вода теплая? теплая. Аааа! Я, я, я, я не знаю! Я принеси мне Я буду балдеть! Давай, Давай, я А вот там, пожалуйста, Давайте, я прогрел, бегал. Ты на, на. на. Толик, стой, Переворачивай. Хорошо, что я шел. Толик передо мной. Ты не знаешь? Мой мама, вода такая ладно. Да, сними пилосажение, Андрюк. Дело сложение, Андрей. Рыба говорит. А, покажи вот так. Я не переворачивайся. Я не а Сниму. не Аиска такая. Аля, айбс, аиска. Серьезно заснял. Ну он его засними, блин, как она ходит в этом. Ой, вот Ой, ой.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 Падать нужно уметь. Умный этого заснимать, как Съеду выжимает. Скидывай Наташку, когда плавать. Не надо, я умею. Махет тебя знает. А пока а -а -а. не твою мать. Мне вот только сейчас понравилось. А -а -а. Конечно, я скупался, понравилось. Фу, а холодно, холодно. Я вот, наверное, да, да, я Слышишь? да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Я да, да, Не да, да, такие! Это футбольный матч окончен, Можно сворачивать! А за А вот, Помоги нам! Души, Мы тебя не бороли, не договаривались. Надо, не надо самой. Ой, я лучше. Блин! не пойму, что у вас за дело. Серега, тебя снимают, труса, Серега! Ну, ну, ну, ну, Давай, давай, давай. Смотри, сколько... Ну, вот это ума. Смотри, сколько... Смотри, сколько... Смотри, сколько... Смотри, о, паштет есть, дайте мне на вы Мы будем жить? Я, я, я, я, я, буду знаете. Ну, дадим Лёна, Не что мне сказали что ты можешь да, да, да. к-" <смех> <смех> Музыка Музыка Музыка Да пошёл я попью, я попью in my arms you say Columbo turn and say Columbo Now I gotta go, so cold. Put me on, get me down let me wrong on, the Put me on, take on me on, try! я там стоять не могла. А, она в Женькиных штанах, конечно. Я сейчас тоже спаку накупалась, а те вот Сергеевны короткие, не мои. А я там стоять не могла, падала. Где? Где там? Ленка тоже кукает. Иди, я, Ааааа wow.